Hetman Office Recovery. Восстановите удаленные офисные документы за несколько простых шагов. Программа восстанавливает файлы, утерянные в результате очистки корзины, форматирования диска, вирусной атаки или любого другого инцидента, связанного с удалением данных. Вы можете выбрать как логический раздел, так и устройство, с которого были удалены файлы. Быстрое сканирование занимает несколько минут. Однако полный анализ позволяет восстановить максимум возможной информации. Программа отображает документы в папке, в которой они находились до удаления. Также бесплатная версия утилиты отображает содержимое восстановленных документов. Сохраните восстановленные файлы любым удобным для вас способом. Программа позволяет создать виртуальный образ диска для безопасного восстановления документов, фильтровать список восстановленных файлов по имени, дате или размеру, для быстрого выбора нужных файлов. Загрузите и бесплатно опробуйте программу с сайта hetmanrecovery.com.